Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу рассказать вам о курсе «Баннерный миллионер». Обратила внимание на данный курс, потому что здесь нет никакого секрета да, на продажнике, как обычно сейчас это бывает. То есть автор сразу нам рассказывает, что мы будем делать, да, и как мы будем зарабатывать. То есть на размещении баннеров на различных сайтах. Как бы я знаю да, такую схему заработка, но если... Это платно, да, как вот раньше я пробовала так делать, просто платила администраторам сайтов да, за размещение баннера своего на какой-то срок. Ну, как бы это я делала платно. Автор предлагает нам метод, который позволяет нам размещать баннеры на чужих сайтах бесплатно. Ну, давайте посмотрим продающую страницу. Здесь видео можно посмотреть. Ну, тут как обычно, в общем, вся информация на сайте, что от нас требуется, что мы будем делать, вот цена, из чего состоит курс. Ну, это видеоуроки, да, подробно все. Видеоуроки я закончила буквально только сейчас изучать, все очень подробно, мне понравилось. Для новичков отлично подойдет, потому как тема без вложений что многие из вас да ищут всегда хотят найти какой-нибудь достойный курс который будет действительно работать и без вложений но опять же деньги мы не вкладываем вкладываем свое время поэтому вы должны быть готовы к тому что нужно будет тратить время значит здесь у нас скриншоты различные отзывы вопросы ну как обычно все это вы сами сможете на сайте изучить сейчас вот я вам покажу вот он, курс Значит, 4 видеоурока, один бонусный, далее вот программа для создания баннеров, кстати, полезная программа, она никому не помешает. Как бы эти баннеры вы сможете с легкостью создавать, там буквально несколькими кликами мышки, что продавать через эти баннеры, как, все, в общем, автор рассказывает. И здесь, опять же, мне понравилось то, что, как обычно, после покупки какого-либо курса, да, если он хорошо продается, начинается большая конкуренция. Все начинают по шаблону, ну, так, тому, что давал автор, все начинают делать одно и то же. А здесь такого, я думаю, не будет, потому что... Автор показывает несколько различных вот партнерских программ. Да, не, не нужно обязательно бежать в Glopart и продавать там обязательно один и тот же курс всем, да, который сейчас там более популярный. Вы можете использовать таким способом вот различные вообще партнерки. Там пусть это будет интернет-магазин какой-то, там футболки, что сейчас вот лето у нас на улице, что там какие-нибудь подарки. В общем и так далее. Это можно без труда... Разобраться. Тем более я лично вам и рекомендую сама в данном способе не зацикливаться на чем-то одном. Не нужно брать только вот инфопродукты и только их и продавать. Вам нужно проэкспериментировать и попробовать различные вообще темы партнерских программ, чтобы вы поняли, где больше заработок идет. Опять же, на каких сайтах можно размещать инфопродукты? Ну, это в основном да, там, сайты о заработке в интернете, личные блоги какие-то. Здесь, например... Автор и сам, как крутится в данной сфере, да, администратор сайта, он, в принципе, и без вас там обойдется, без ваших баннеров, я думаю. Ну, скорее всего, так я думаю, мое мнение. Если же вы возьмете какие-то развлекательные сайты, развлекательные партнерки, на таких сайтах посещаемость приличная всегда на развлекательных сайтах. Там, я думаю... Ну, я так думаю, опять же, повторюсь, это мое мнение. Возможно, у вас будет больше продаж. В общем, здесь нужно будет, конечно, поэкспериментировать, чтобы понять, да, какая тематика лучше продается, где вы больше зарабатываете. Здесь же опять мне понравилось то, что автор вот нам предлагает вот шаблон вашей статистики. То есть именно он нам... Сделал такую табличку, вы туда будете вносить там название сайта, да, на котором будет ваш баннер. А, также там, время, да, сколько он там будет размещен. В общем, все-все-все там подробненько. Вам нужно будет просто эту табличку заполнять своими данными. И, конечно же, нужно следить, на каком сайте был какой заработок, чтобы в будущем думать уже, да, продолжать работать с данным сайтом или нет. Как бы Опять же, что нужно от вас, как что требуется от вас. Вам нужно много работать, хотя бы на начальном этапе. Опять же, чтобы не было такого, там, два дня поработали и будете писать, что у меня ничего не получилось, там, курс этот нерабочий. Я вам скажу так, я сама пробовала и знаю, что метод этот рабочий, 100%. Просто нужно взять за правило, если вы хотите работать в интернете без вложений, то нужно вкладывать большое количество времени. Это, ну, хотя бы первое время, там, пускай это будет 3-4 часа в день. Вам нужно находить эти площадки, где вы будете размещать ваши баннеры. И когда же сам автор советует, в день нужно вам отправлять... Опять же, да, вам не надо там, не звонить никуда, ничего. Вы просто будете связываться с администратором сайта, да, договариваться. И как это уже будете договариваться, автор э, примеры приводит в курсе, как это все нужно будет сделать, чтобы это было бесплатно для вас. И вам нужно таких вот писем отправлять день хотя бы 100. Тогда будет э, какой-то смысл такими темпами, вы даже за месяц сможете выйти на доход в 100 тысяч рублей, вот, даже в первый месяц, если просто взяться и сидеть, вот тупо вот, копировать и отправлять. Копировать, отправлять. Вот одно сообщение копируйте отправляйте владельцам сайтов, да, и будете смотреть уже результаты. Но опять же, просто скажу, что если вы отправите в день там 10 сообщений, и вам никто не ответит, и вы сразу скажете «не», опять какой-то лохотрон, опять какой-то кидалово. нет, ребят, как минимум я сама просто знаю по себе, это как минимум надо отправлять писем, ну, пускай 50-100, лучше, конечно, 100, если есть возможность еще больше, потому что сайтов, ну, огромное количество в интернете, есть много поля для заработка и как бы пока данный курс еще он не в лидерах, да, в глопарте, поэтому как бы все равно, да, хотя я и говорю, что конкуренции нет и быть не может, вы все равно будете переживать об этом, потому что все с этим сталкиваются, с этой конкуренцией. Сейчас, в принципе, если вас заинтересовал этот метод, сейчас самое время приобрести данный курс и начинать как можно быстрее работать. В принципе, наверное, по данному курсу все, что хотела сказать. Курс понравился мне, даже вот еще забыла сказать, бонусный урок – тоже есть информация, как зарабатывать с помощью баннеров, только э, другим способом. Хотя скажу вам так, вот первый способ, вот этот из четырех уроков, мне вообще отлично устраивает, да, даже без этого бонусного. Как бы этим бонусным я бы уже и не стала пользоваться, так как это тоже ну, время нужно. Ну, в общем, изучите, кому интересно. На этом буду заканчивать. Спасибо за внимание. Всем пока.